Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу показать свой адениум, который дал семена. И которые уже созрели и просто, смотрите, просятся на волю. Пока несла его до стола, смотрите, они просто осыпались и полетели. Они у меня этим летом стояли, когда было тепло на улице. И их пчелки, видимо, там мухи различные опылили. И вот, пожалуйста. Просто я даже не знаю. А, Во-первых, у меня же стояли рядом еще другие сорта адениума. Я думаю, что может быть получится что-то вообще такое. Не этот сорт, а что-то может и другое получится. Просто очень интересно. Я, конечно, попробую посадить семечки 3. Видите, что тут творится? Лопнул. И вот такая вот здесь очень красиво смотрится не то что красиво а вообще интересно очень я вообще первый раз вижу знаете вот, чтобы адениум семена дал вот, вообще и очень рада конечно здесь у меня два стручка вот один поменьше стручок и этот побольше ну семян вот видите падает все а семян там очень много. Представляете, сколько там их? Я сейчас-то, конечно, их соберу. И вот эти вот, конечно же, нужно убрать вот эти пушинки. Ну, хотя они, видите, пушинки какие вообще. И в природе-то он и размножается, что их ветром разносит. Да, вот эти вот, они, видите, какие легкие такие. И по ветру вот так вот размножается это растение. Почти как наш одуванчик, наверное. Вообще, смотрите, какая прелесть, да? подша вот природа. Ну, теперь я вот просто его срежу здесь. Вот эти семена. Видите? Все падает. Семян там немеряные. Они такие, знаете, прям волосочки такие, как натуральные какие-то даже, знаете, шелковистые такие. Очень приятные, даже на ощупь. Хорошенькие такие. Но я сейчас попробую штучек 5 ткнуть. И хочу прорастить. Мне просто интересно, вот что у меня, как они будут развиваться. Вот сейчас я их все достану из этого стручка. О, они все созрели прям замечательно. Ну, я вот эти вот обрежу, потому что они такие длинные, что будут просто мешать стаканчики. Вообще. Ну я штучки 4, 4 посею, ради любопытства, просто интересно, свои семена все-таки. Ну я конечно же ничего замачивать не буду, потому что это в общем-то вот из растения уже все поспело. Взяла вот такой стаканчик. И тоже их сильно не буду землей присыпать. Просто так вот поверхностно. Ну такой рыхлый грунт. Для проращивания не требуется там какой-то там специальный состав грунта. С перлитом универсальный грунт. Все. Такой порыхлее Сделать. Ну Вот я их присыпала немножко и сейчас я их полью и поставлю на батарею. Сейчас я их накрою крышечкой вот так вот и все. Ну вот таким образом, ну конечно если много семян, то конечно лучше какой-то контейнер, такой знаете как мини кипличка с крышечкой, а так для в общем-то 4 семечек этого достаточно будет. И главное, в теплое место. А вообще, очень хорошо они прорастают на батареи. Но если батарея, чтобы там полотенчика было, чтобы не совсем соприкасалась с батареей, а через полотенчик оно хорошо будет. Буду держать вас в курсе. Как прорастут, я обязательно вам покажу. Будем наблюдать вместе. Остальные я оставлю до весны. Я их просто вот эти пушочки немножко вот так обстригу и уберу в пакетик. Просто или так, конечно, они, видите, какие <смех> вообще таки классные вообще. <смех> ну ладно, сейчас я их приберу и сейчас хочу заняться адениумом. Я хочу его все-таки подстричь. Сейчас зима и я не хочу, чтобы вот эти вот тонкие веточки вытягивались. Ватный диск промокнула спиртом, чтобы промокнуть. Ну и буду его. Вот я буду оставлять несколько почек. Вот так вот, наверное. Вот так вот. Он так красивее будет. Ну я вот его он суховатый, поэтому сок меньше выделяет где-то примерно на одном уровне, чтобы на из будет. Это, это чуть -чуть. Ну вот. Такую стрижечку ему сделаю. Вот эту веточку еще нужно обстричь. Вот И чтобы у него проснулись боковые почки, вот эти вот, на, я срежу листья. Так вот его лысеньким оставлю. Так больше проснется почек. Этот желтенький листик тоже уберу. Ну вот эти веточки, конечно, на выброс пойдут, потому что здесь укоренять в принципе нечего, они такие тонкие и на прививку тоже их не нужно. С соком, конечно, аккуратней этого растения, он все-таки ну, может вызвать аллергию какую-то, в общем, рисковать не нужно. Я просто уже аккуратно с ним обращаюсь, а вообще работать лучше в перчатках с ним. Ну вот так вот я ему такую стрижку сделала. И причем я вот в скором времени, я хочу ну, достать, посмотреть корневую, что там у меня наросло. И может быть посажу такие более, наверное, какие-то плоские горшочки. Увидимся в следующем видео.